всем привет я надеюсь вы все смотрели фильм Люди Икс но сейчас речь не об этом меня зовут Андрей Сычев и я хочу рассказать вам немного о себе и о том зачем мне нужна эта группа а также канал на ютюбе я хочу показать всем что ни в какой ситуации, никогда в жизни не нужно отчаиваться и думать, что все потеряно. Ведь если ты хочешь изменить мир, то тебе не помешают сделать это даже связанные руки. Ну, в принципе, практически как в моем случае. Потому что у меня, так скажем, в истории, которая дается в больнице, такая книжечка, медицинская называется. Там у меня написано черными буквами по белой бумаге, что у меня такое заболевание, как миопатия дюшена. Если вам интересно, вы найдете инфу про эту гадость в интернете. Суть этого заболевания в том, что возникает дефект дистрофина. Это белок, Поддерживающий целостность мышечных мембран. В общем, что это значит? Что у меня просто слабые мышцы, слабые руки, ноги. Я вот даже сейчас хочу вам помахать в камеру ручкой, но руку я поднять, к сожалению, не могу, чтобы вам помахать. Но не беда. Это легко можно исправить. Помоги, пожалуйста. эй Я машу вам! Ура! Все. Спасибо. Так вот. Что я хочу делать с помощью своего паблика, а также канала на ютюбе. Я хочу показать вам, что я не отчаиваюсь и хочу изменить мир, начиная с себя. Ведь если ты хочешь поменять мир, начни с себя. Я этот мир уже меняю. И сам я очень преобразился за этот год, который я занимаюсь самосовершенствованием, я занимаюсь, сам себе назначил программу тренировок. Я тренирую руки, ноги, шею и так далее. Ведь написано в интернете, что такие люди, как я, в среднем, умирают в возрасте 20 лет, не поверите, от того того, что у них слабые мышцы. Ну что же поделать, мне уже 27, так что, ребята-медики, ха-ха, что я вам хочу сказать? Я хочу сказать только ха-ха, ха, ха. Итак, друзья, оставайтесь со мной на моем канале на YouTube, а также следите за обновлениями в группе ВКонтакте. На этих ресурсах я буду проводить эксперимент по самосовершенствованию, по улучшению и по продлеванию собственной жизни. Вам я повторять не советую то, что я буду делать. Но вы увидите, что все в наших руках, что никогда не нужно отчаиваться. Как я. Я не отчаиваюсь и вам не советую. До связи. С вами ваш Андрей.